ТВ-клуб «Вкусные новости» и «Кафе Восток» представляют. В Ставрополе прошел флешмоб в поддержку сборной России по футболу. Перед собравшимися выступили известные ставропольские артисты. Уже более 50 ставропольчан приняли участие в съемке в рамках флешмоба «Мы победим» поддержку сборной России по футболу. Мероприятие поддержали люди всех возрастов и даже иностранные гости. Сборная Россия победит! Вот что думают болельщики о предстоящем матче. Мы победим! Мы победим! ]수�は. Мы победим! Мы победим! Мы победим! Мы победим! Мы победим! Генеральный партнер проекта «Кафе Восток».